тест добрый вечер давайте проверим трансляцию и звук голос как слышно меня сегодня мы поговорим про ордера которые можно использовать настраивать и какие есть варианты и виды ордеров непосредственно в платформе да и в целом Так. Плюсики отлично, все, все, все, спасибо большое. Запись будет доступна после завершения вебинара. И рад всех видеть, постоянных участников и All-Street, и открытых вебинаров, в целом наших клиентов. Итак, окно ордеров, типа ордеров и, собственно, сам модуль Order windows сегодня рассмотрим. Вкратце, быстро и по делу. То есть долго вас задерживать не буду. Напомню, что это третий открытый вебинар в рамках предстоящего курса. Даже не курса, а целой кафедры подготовки трейдеров от начала и до боевого воина на рынке. Собственно, все вот А до Я изучается. 15 октября уже стартует, несколько мест осталось, и в целом можете еще успеть. В группу группа небольшая поэтому тесно никому не будет итак детали на сайте вы можете изучить и приступим итак тип ордеров и какие есть ордера по большей степени все их очень много на самом деле зависит и от бирж разные условия разные ограничения либо же расширенные какие-то варианты очень часто идет симуляция ордеров на самом деле как бы и это все зависит от биржи это зависит от торгового инструмента акция это же фьючерс соответственно в, в опционы в, в, то есть в нюансы как бы это уже ну, по каждому направлению нужно отдельно изучать. Мы сейчас в целом поговорим о типах ордеров. Всего есть э, ну, в чистом виде, как бы два типа ордера это рыночный и э, подложенный, то есть лимитный. Их э, вот эти две э, семьи, как бы рыночные ордера и лимитные, они делятся в, э, по небольшим признакам. Ну, в первую очередь. А рыночный ордер означает немедленное исполнение. То есть, когда вы давайте открою стакан, ой, не стакан, а окно ордеров. Вот оно. Окно ордеров в базовом. Давайте я уберу сейчас, отключу все лишнее, чтобы потом а постепенно буду включать и объяснять, что к чему вы видите и как оно все. Так, это вроде все, тип-топ. Так. Сейчас мы отключаем все ненужные пока вещи. Вот. Это Это дров которая разработана нами, и в нем учтены разные мелкие нюансы, которые у большинства торговых терминалов, к сожалению, до сих пор существуют, и существовать, видимо, будут и далее. Итак, ну, во-первых, что такое приказ? Вы, э, или же ордер, да, то есть это приказ, вы отправляете в, э, указание брокеру с помощью электронной платформы через, э, ну, это интерфейс, как бы, э, даете приказ, раньше это было как, вы звоните, набираете номер 22234, алло, брокер, да, откройте, пожалуйста, позицию, э, там, столько-то акций купите такой-то компании, или же в, э, прикупите пару контрактов на бренд там, не ниже такой-то цены. То есть вот эти все нюансы, когда вы говорите не ниже цены, то есть это уже как бы дополнение к этому приказу, это уже расширенный вариант. Но в целом вы, вы отправляете как бы приказ брокеру от вашего лица купить какие-то контракты. Это было раньше. Сейчас вы это можете делать самостоятельно через интерфейс платформы Wolfix, либо же те терминалы, которые предоставляют биржи, или тот брокер, брокер, у которого вы открыли торговый счет. Обязательно интересуйтесь. Брокер должен вам помогать разобраться в торговом терминале. И вы очень часто, они предлагают их несколько. Изучите все, которые, может, которые предлагает брокер. Спросите нюансы, попросите какую-то литературу непосредственно по применению данного аппарата и... Опять же, у каждого терминала свои нюансы, свои э, плюсы, минусы. Но ну, мы сегодня о платформе OpelFix будем говорить. Э, так, значит, смотрите, э, как реализован э, торговый модуль в нашей платформе. Телефон не Значит, график. График в привычном виде. Вы, в принципе, уже видели такую котировочку. К графику интегрирован вот, с привязкой стакан, чтобы не отвлекаться, не смотреть на какой-то другой модуль или на другой монитор. Сразу видно активность, глубина и также есть интегрированная часть, которая в интерактивных h дополнительные две колонки. Сейчас я включу здесь одну штуку, чтобы вам было удобнее и комфортнее следить за стаканом. Вот она, вот она. Оп. И все. Я добавил на каждую колонку, чтобы была рамка. Вы видели, где как разделяется информация. Итак, вы видите ценовую шкалу, время, естественно. По умолчанию можно использовать график в виде котировки баровых баров. Вот в таком виде. Баровый график тоже можно адаптировать, если вы используете японские свечи, либо же технологию торговли, используя Canals. Вы можете также использовать график тиковый. Здесь вы устанавливаете, сколько времени отображается тиков. Я обычно ставлю один час, чтобы не грузить... ПК, так как каждый тик достаточно весомая такая единица. То есть, если вы открываете позицию, вам окно ордеров, по сути, нужно лишь для более аккуратного открытия сделки. То есть, весь анализ остальной делается на платформе на остальных модулях. Здесь непосредственно совершается уже как бы спусковой крючок нажимается. Далее, значит, это выбор типа графика. Вы нажимаете в сверху, либо же в менюшке... Тут в сетапе выбираете чарт-тайп. Ну, в общем, все как интерфейс, как Windows, то есть оконный. Далее у нас есть еще для тех, кто использует бокс графики, то есть кластеризированный тип котировки. Ну, я обычно ставлю 1.5 или 1.3. Так, и сейчас это будет все вот в таком формате. То есть это кластеры в чистом виде. И каждая колонка одна минута. Минимальный таймфрейм вы видели, я ставил. А уже старший это пять минут. Собственно, здесь отображается информация. Тоже вы можете ее менять. То есть если я выбираю объем, значит здесь отображается объем. Если я хочу дельту, разницу между игре вами, или дельта-процентом соотношения. Допустим, поставим дельту. И здесь объем сейчас я добавлю на вот это то есть грубо говоря вот этот блок поле здесь отображается стакан и график я, я привык чтобы в окне ордеров был всегда баровый график. Это дело привычки. Кому как ä, нравится, подходит. Иногда ставлю даже там, 10 секунд или 30 секунд бар. То есть вы тоже можете менять, сколько таймфрейм. Не обязательно минута, можно еще меньше поставить. То есть вот в таком формате. А, по умолчанию я ставлю одну минуту. Вот таким образом. Итак, мы сейчас включим добавим немного информации в целом он достаточно информативный и даже иногда очень очень много если все включить то он просто будет сложно даже где там они а вот так total. я добавил снизу гистограмму общей суммарной ликвидности в каждом баре то есть в виде гистограммы ее также можно фильтровать. Далее, сам комплект непосредственно отправки приказов. Вернемся давайте к приказам и брокеру. Значит, если вы открывали торговые сделки, вы в любом случае уже использовали рыночные верджера. Скорее всего, ваша первая, ваша первая сделка была sell market или же buy market. Потом вы уже изучаете этот вопрос и начинаете разбираться в э, лимитных э, вариантах входа в рынок или же в использовании дополнительных ограничений риска, либо же профита. Значит... Э, как по мне, вот рыночный ордер, он изначально всегда был первый, то есть он первый появился, когда люди еще там кричали в яме, либо же на рынке, они сразу же покупали или сразу, сразу же продавали. Потом уже появилась разновидность, вот продаю по такой-то цене. То есть по большей степени продавцы выставляют цену и ждут своего покупателя. Итак, когда вы отправляете приказ брокеров, хочу немедленно купить там, два контракта, lightweight oil э, до востребования. То есть покупаю, держу. Соответственно, вы это делаете по телефону, и брокер говорит, окей, э, слушаюсь и повернусь, сейчас сделаем. И все. Соответственно, то же самое вы делаете через интерфейс окна ордеров либо же другой платформы, э, популярной quick э, MetaTrader. не такая вряд ли дойдет до биржи. Информация. и э, это как бы самый простой тип ордер. Вы, допустим, передумали, либо же вышли какие-то новости, а, там канал открыли какой-то советский, или еще какие-то а, новые технологии, решили закрыть позицию на покупку. Вы звоните брокер, говорите, закрыть позицию немедленно. Или же говорите ему условия по какой-то цене, допустим. вот Когда вы говорите немедленно, соответственно, вы закрываете позицию тоже по рынку. То есть, вот как есть, так и есть. Потом уже идет почет добычи. А если вы говорите условия по какой цене, это уже как бы именно уже усложненный вариант приказа. Это уже лимитный ордер. То есть вы как бы закрываете позицию и ставите условия по какой цене. Соответственно, давайте сейчас вот если, допустим, по рынку. 20 контрактов в sale market. Программа всегда переспрашивает. Я не рекомендую как бы, отключать вот эти вот элементы, которые переспрашивают. Они могут надоедать, но на самом деле иногда даже спасут вас, когда вы случайно вкласнули на правку приказа. Мы, допустим, order sent. правился приказ. Что происходит дальше в платформе? Значит, справа в верхнем углу вы видите, сколько у вас прибыли, либо же убытка. Далее слева сколько контрактов продано либо же куплено. И ну, варьируется как бы, в правом верхнем углу доходность. Если же, к примеру, это арбитражный, арбитражная сделка, то будет сразу же по, по двум сделкам колебающийся прибыль-убыток и суммарная общей позиции. Далее, то есть мы отправили приказ только продать и позиция открыта. То есть мы не ставим сейчас ни стоп-лосс, ни профит, не, не используем, это не сложный ордер, это простой, как бы, без, без каких-либо сложных условий. Значит, мы с вами понимаем, что рынок, вещь не, достаточно коварная, может в любой момент произойти какой-то сильный дисбаланс, и цена просто рванет в обратную противную сторону. Мы не хотим особо рисковать большой суммой, либо же просто не хотим таких... В ситуации на рынке, мы ограничиваем риск. То есть мы, допустим, считаем, что выше 16-15 не пойдет, не должна, в принципе, цена идти. Что, то есть это будет слишком уже, это мы ограничиваем убыток. Так как у нас продажа, я, когда помню, первый раз услышал о том, что на бирже можно продать, а потом купить. То есть всегда я знал, что можно, надо сначала купить, что-то, чтобы потом с выгодой продать. Ну вот как бы само собой, если у тебя нет товара, то ты не можешь ничего продать. И когда я, когда мне рассказали, что вот такая ситуация есть на бирже, что как бы с доверием как бы относится можно продать, а потом как бы выкупить контракт, тем самым, я целый вечер просто в шоке был, я это все переваривал просто, насколько круто, ну на ну, тот момент. Это расширила рыночные возможности. То есть не, не нужно куда-то ехать, что-то покупать, потом продавать. То есть можно продать, потом купить. Вот. И теперь, смотрите, две кнопки. Центральная, sell market, buy-market. Они отвечают за отправку э, непосредственно рыночных приказов. Когда вы хотите немедленно открыть позицию, либо же, допустим, закрыть позицию. Э, для тех, кто совсем новенький и. Совсем нет опыта в торговле. Подскажу такой маленький лайфхак, как я запоминал, где какой ордер ставить при какой-то позиции. Значит, смотрите, нарисуйте такой квадрат. S. это продажа. Вы открыли по рынку продажу, допустим, или у вас открыта продажа. Любая продажа закрывается обратной транзакцией. Плюсовая эта ситуация, либо же убыточная. То есть, если вы заработали, значит, рынок пошел вниз, вы закрываете покупкой. То есть, buy. То есть если вы открыли позицию, вы в любом случае закрываете обратной транзакцией. И э, тут buy-stop. Это с убытком. Соответственно, если вы продали, вы выше... Э, цены открытия выставляете стоп-приказ, то есть ограничиваете э, убыток. Вы говорите, как бы все, на этом хватит, поигрались и хватит. Чтобы закрыть позицию, то есть у нас открыта продажа, мы, допустим, хотим забрать прибыль, мы, соответственно, нажимаем Buy Market, то есть если мы хотим по рынку тоже выйти. Соответственно, любая сделка открывается и потом же открывается обратной транзакцией. Но ну, можно ее закрыть э, не по рынку, Допустим, buy market. А мы хотим поставить заранее, установить лимитный приказ на, допустим, 1.158. Что мы делаем? То есть вот этот момент запомнили, да? Если вы продали, то вы обратные транзакции и тот, и тот фланг прикрываете. И наоборот, если вы купили. Соответственно, у вас sell limit и sell-stop, только обратная транзакция sell-стоп ниже, так как. Снижение рынка после покупки будет рисковая ситуация. И продажи вы закрываете. Покупку, если у вас привык. Давайте теперь на текущей сделки мы попробуем выставить несколько элементов: стоп, профит, и потом уже перейдем к сложным ордерам. Значит, так как у нас открыта продажа, мы должны выставить или же закрыть по рынку обратно транзакции, либо же выставить ограничения по профиту или же по убытку. Обратите внимание, что здесь есть две кнопки, они отвечают за лимитные приказы. То есть, вот, грубо говоря, секция, двух, две кнопки – это по рынку, а это лимитные. Если взять и… вот сейчас… Вот, то есть на самом деле всего четыре кнопки. Это на лимитные приказы, это на рыночные. Я выключил э, триггер э, приказов, и они в самом конце будут нами рассматриваться. Э, значит, две, одна на продажу, одна на покупку, соответственно, у лимитных то же самое. Снизу вы видите такие, как бы я их называю, аварийные кнопки. Э, это кнопки справки приказов на cancel all, это отменить все. То есть если у вас стоит, допустим, э, лимитный ордер на 159, смотрите, когда вы э, со, совсем, просто для меня это уже привыч, привычно, но для некоторых трейдеров это может быть немножко непонятно, как я отправляю приказ. У нас реализована возможность прямо э, с графика. То есть вы активируете приказ, автобай, допустим, видите, он активный, зеленый. И я беру на ценовой шкале, допустим, опять же, посмотрев на котировочку за сегодня, ну, поставим профи, да, 154. Вот я нажимаю просто на ценовую шкалу, появляется линия, второй раз нажимаю и переспрашивает программа 20 контрактов buy байлимит. Обратите внимание, именно байлимит, то есть когда у вас открыта продажа, Профит вы ограничиваете лимитным ордером на покупку. И цена. Вы соглашаетесь, да, Бай. Если вы передумали или случайно это сделали, вы нажимаете no. Соответственно, эту функцию можно отключить, сразу просто будет отправляться приказ без ордерсен, э, спасибо. И обратите внимание, что здесь э, идет надпись э, возле этого ордера. 20 контрактов э, till 4.0. Что это означает это означает что я не отключил режим ордера который это уже как бы усложненный ордер если к примеру вы хотите чтобы ваш ордер да вот пример открыто продажа и вы хотите все лимитные ордера снять к примеру перед закрытием дневной сессии. Допустим, вы работаете только в период дневной сессии основной, пока есть хорошая липидность, пока есть пониженная маржа. И в конце сессии вы выходите. Допустим, вы интрадей трейдер И чтобы не особо там следить за этими рынками, вы ставите функцию, допустим, тиф Это для дневного использования внутри дня. GTC это пока вы не отмените сами, сколько нужно. И time, то есть по времени. Если вы выбираете time, как э, здесь выбрано, вы ставите ограничение по времени, когда именно до какого времени они будут существовать, эти ордера отложенные. То есть если допустим, сейчас 12.28, давайте поставим 12.30 и выставим лимитный ордер на 158 тил вот, 1230 через uh, полторы минуты он должен отмениться то есть это уже усложнен то есть это уже сложный ордер соответственно если мы еще какое-то условие добавляем к этому ордеру это вообще там может там может быть такая очень длинная строчка итак соответственно у нас уже стоит профит помните что вот здесь очень много косяков и трейдеров по если вы работаете, допустим, не на полуавтомате, а в ручном режиме, что, в принципе, приветствуется, очень часто забывают о том, что открыто 20 контрактов, а, к примеру, вы здесь не 20 контрактов поставили выход, а 15 и 5 еще где-нибудь, допустим, пониже, да? Этот ордер исполнился, а 5 контрактов еще не, не, ну, не исполнен. То есть у вас 5 контрактов в рынке, или же вы вместо 5 контрактов выставили профит, допустим, на 4 контракта. И один контракт остался у вас гулять в рынке. То есть следите всегда за количеством контрактов, которые вы устанавливаете на лимитные ордера. Если вы совсем начинаете, пока начните работать с, ну, без разбивки на э, 3-4 профита, либо же стопа. То есть вы вправе выставить не только один стоп-ордер, вы можете выставить и 5 стоп-ордеров. Что, в принципе, в, э, там, хотя бы три рекомендую. Очень простые системы-алгоритмы, которые э, обращают внимание, когда открывается 20 контрактов и сразу же там, в течение минуты-двух выставляется такого же количества сложных ордера. Это в, э, автоматика сразу просекает то есть если вы открыть 20 контрактов давайте сейчас поставим э, стоп ограничение риска только мы поставим не 20 а разобьем на два ордера значит поставим э, 8 на 161 так нажимаем и теперь обратите внимание когда выставлял профит было написано by здесь вы уже видите 8 контрактов то есть я Поле контрактов вот здесь. Вы настраиваете количество контрактов на открытие, ну, на с, с ордером, который идут. Если я поменяю сейчас на 10, то следующий ордер будет идти уже с контрактами в 10. Плюс-минус это накладывать побольше, поменьше, ну, увеличить, либо же уменьшить э, лотаж. И именно бай стоп. Видите? Бай стоп это непосредственно, ну, откуда пошел сленг, что стопы, там, стоп-ордер, это все из-за типа ордера. И 161. Нажимаете Yes. Пока вы не нажмете Buy, он как бы для вообще участников рынка не существует. Только вы нажимаете, и система указала, что ордер sent, то есть он отправлен, он идет э, по серверам, и в итоге он попадает в книгу ордеров биржи и записывается, что вот принят такой-то ордер, приказ э, на 8 контрактов. И у нас еще э, не прикрыто 12 контрактов. Соответственно, мы здесь ставим 12. Или можем 12 разбить на 6,6. 6, и ставим еще один стоп э, лосс на 16,4. Обратите внимание, что здесь уже 8 контрактов. Buy стоп, yes. Order Sent. Соответственно, в сумме у нас 20. И сначала сработает 8. То есть будет э, ликвидировано 8 контрактов. И останется 12 Потом закроется 12 контрактов. Средняя взвешенная примерно будет чуть ближе 16-12-16-13. И обратите внимание, платформе идет, если вы открываете позицию, линия серая. Но она у меня серая. Вы можете цвет ее ярче сделать. Это там, где вы открыли позицию. К примеру, мы открываем не одной точкой, то есть вот это считается как одна точка входа. Если вы один раз от, открыли сделку, можно дозагружать еще продажи по мере движения рынка. И у вас будет там 20 контрактов, к примеру, 10, 5, 3. Да, вот такая э, цепочка. Не рекомендую, причем очень не рекомендую э, заливать э, позицию, если у вас идет убыток. То есть пирамидинки еще так называемый. Это связано, вот можно заходить в 4 точки, вы можете 20 контрактов разбить на 4 пятерки и заходить. Вот, сейчас на S&P пошел маневр, и у нас сейчас тоже он пойдет. Допустим, мы хотим обезопасить позицию, мы ставим ограничение риска на цену открытия. Да? К примеру, мы увидели, что идет на рынке волнение, и в принципе могут быть сейчас маневры очень опасные. Что я сделал? Я оба контракта, опять же, взял мышкой, и перетащил на цену без убытка. 15.99. И в сумме, видите, 20 контрактов двумя ордерами до 12.30 существует. А, уже 12.33. Соответственно, когда будет рынок э, идти против нас, закроется позиция. То есть вот этими двумя ордерами будет ликвидировано. И если, к примеру, у вас... Я, допустим, не ставлю вообще профиль. То есть открываю позицию и ее сопровождаю до закрытия торговой сессии. Там уже принимается решение о перенос, оставить или же не оставить. Соответственно, использую в основном 100 приказа. То есть, если, к примеру, рынок дальше будет идти на шорт, Постепенно буду там. Ну, я использую 2-3 стопа. То есть разбиваю ну, на две точки входа и использую 3, допустим, стопа. А основная часть поменьше и еще меньше. То есть, вот как я указал на э, примере, допустим, 10 контрактов, потом идет 6 и 4. Соответственно, то есть работаю такими цифрами. Примерно, то есть в зависимости от полотажа. это не, не как бы не, не обязательно именно так, как я рассказываю про свою торговлю. Не суть. Итак, когда вам нужно минимизировать риски при очень опасных ситуациях, рекомендую, или в ручном режиме, либо же э, в настройках, сейчас мы будем усложнять ордера, можно установить автоматический перевод стопов в БУ. Может, слышали такое выражение у трейдеров – БУ, либо без убыток. Это означает, что э, торговая сделка находится в, в такой ситуации, когда при… Э, не очень благоприятная ситуация. цена, допустим, возвращается к цене открытия позиции, и на этой же цене стоит стоп-лосс, то есть ограничение убытка в ноль, то есть вы не, ничего не, э, ничем не рискуете. Но помните, что вы рискуете, вы за сделку платите комиссию брокера. Она небольшая, но за квартал, если просуммировать, цифра набегает интересной. Я рекомендую выработать привычку бы уставить плюс один тик. То есть в целом комиссия брокера на один контракт раньше была больше одного, стоимости одного тика. Сейчас она варьируется у разных брокеров по-разному, но в целом не должна как бы то, что вы зарабатываете в один тик одним контрактом, должно компенсировать э, комиссию брокера. И просто привычку себе такую в, э, привить, не в нуле менять, а плюс один тик чтобы амортизировать вот эти расходы Итак, можно так выставить соответственно при если мы хотим допустим ну такая ситуация вам нужно покинуть терминал и вы догадываетесь что движение то не центральное, то есть не мейнстрим коррекция всего лишь и вам нужно Часть позиции закрыть либо закрыть полностью. Помните, что если вы открыли ашорт, вы все закрываете и убыток, и профит покупками. Соответственно, вот здесь, допустим, лотс 12. Всегда обращайте внимание, сколько у вас здесь стоит. Потому что в, можно торговать на нескольких рынках. Вы переключаетесь, допустим, с еврика на фунт. Там уже свой лотаж. И потом переключились опять на еврик. Запутались и поставили вместо 20 контрактов 12. То есть и уехали вы думаете что у вас там полностью закрылась позиция но у вас там еще 8 контрактов болтается и болтается не очень хорошо как бы так далее нам нужно выставить профиль 12 контрактов мы сейчас ставим 20 допустим нас устроит прибыль если придет рынок на 158 дальше в принципе их их не дело 20 контрактов by limit лимит 158 окей okay. Опять же, вот эти все настройки обязательно проработайте на тестовом счету. Разберитесь, проклацайте, пока на своей, своими ручками не пощупаете, не попробуйте. Ну, это, это лучше один раз прощупать, чем на 100 вебинаров сходить. Далее. Здесь ярлычок текущей цены и линия, которая идет прямо до котировки, чтобы вы ориентировались, где что сейчас идет относительно вашей позиции. Итак, сейчас у нас защищена сделка, то есть даже если рынок пройдет против нас, мы закроем в ноль, и если будет э, все хорошо, то мы выйдем по э, профиту. То есть, если дальше будут и продажи, 20 контрактов, эти 20 контрактов обратной транзакцией э, закроем. Проскальзывание, ну, это нужно следить за э, тем, как эффективно исполняет брокер. В целом, если вы будете на основных рынках работать э, и э, в основной часть сессии, то опять же зависит от инструмента и еще от брокера, насколько он будет качественно исполнять, опять же, от терминала. Если это касается мета то там все очень в этом плане интересно. Очень интересно, можно включить такому-то клиенту просто запаздывание сработки стоп-ордера. И в новости, когда у вас там, допустим, рисковая ситуация, просто на, на полсекунды всегда будет позже срабатывать стоп-ордер, либо зависать, все что угодно, можно включить. Но, в принципе, в проскальзывании. Опять же, насколько рынок, глубина рынка, да, если у вас ордера идут притык как, как разобраться, сколько вот непосредственно оптимальная лотажность для вашего рынка? Это нужно смотреть стакан. Вот смотрите, сейчас у нас идет текущая цена, 15-94. И обратите внимание, вот эти вот эта колонка выше цены это отложенные заявки, да, приказы. Когда вы ставите 20 контрактов, они вот здесь добавляются. И там примерно ваши 20 контрактов стоит и ниже зеленая то есть разбивка идет чисто цветовом решении давайте я сейчас немножко проще сделаю стакан чтобы постепенно его усложнять вот вот это и есть стакан то есть красно-зеленая это отложенные заявки ниже и выше цены текущей и обратите внимание сколько у нас тут ликвидности то есть если вы к примеру у вас 200 контрактов на торговлю евриком то а вы в стакане видите что там заявка по цене только 90 а вы вам будет сложно сразу разместить 200 контрактов то есть это будет так не то чтобы сложно но просто так не найдется встречный ордер на любой цене Видите, нету таких на вот эти соточки это мар маркетосы маркет стоят стабильно видите через одинаковый промежуток в тиках это сразу же понятно 3 800 вот смотрите 3 800 контрактов это выше рынка у нас всего 3 800 3809 контрактов выше рынка э, отложенных заявок суммарное количество а неснос стакан у нас идет две с половиной видите ниже рынка на сколько меньше контрактов идет там 3800 выше рынка а ниже 2500 разница какая и обратите внимание вот первый э, коридор стакана это рабочая часть скажем так то есть вот эти 10 к вверх 10 к вниз они как бы вам показывают немножко с иллюзией, до да, реальность какая там активность идет посмотрите за вот этой э, рабочей э, ну, после 10 к вот вот по сути сколько примерно контрактов может проглотить стакан и, и вот отсюда и отталкиваетесь то есть, если вы видите здесь 30 20 10 то в целом как бы до 10 контрактов одним приказом э, желательно работать э, там в торговой сессии на еврике если вы 200 контрактов целом маркет откроете то это как бы на стакане очень заметно будет естественно 3 800 ничего не сделают э, в общем да, суммарное количество но именно в текущий момент вы же вы же знаете да если вы в Хотите купить, то должен идти тот, кто вам и продаст. Это на любом рынке, на рынке овощном, на рынке автомобильном. Если вы хотите купить автомобиль, то должен быть продавец, который его продает. То же самое на рынке. Если у вас 200 контрактов на покупку, то, собственно, нужно ориентироваться, а есть ли вообще такого, такого веса встречный ордера. И как мы убедились, таких не очень-то и много по 200 контрактов заявочек. Видите, если мы включим золото, к примеру, комикс, или же сиель давайте сейчас очень востребованный инструмент просто он ну он хороший для торговли и волатильный подвижный в общем не скучно на нем и заработать можно вот стакан на сиель который на то есть мы видим от сложных заявок 20 контрактов 30 17 14 20 вот это выше рынка и ниже рынка вон сотка стоит на 722 а так в целом, вот, видите, в 20-30. Соответственно, в 555. Вот у нас на 73 стоит балимит. Ну, это я оставил. Вот, три пятерочки. Весомый аргумент, да, чтобы туда цена пошла. Весомый. Я думаю, что цене интересно туда сходить. Такой лотаж забрать. Это, кстати, может быть манипуляция. Просто вот такой объем может на себя тащить котировку, а потом как только сюда цена придет, она этот помните, что вот эта ликвидность, которую вы видите в стакане, это отложенные заявки. Отложенные заявки, допустим, я сейчас ставлю 73 байлимит. То есть я, допустим, хочу, что это означает? Это означает, что я хочу открыть позицию по цене 73. Тогда, когда рынок придет к этой цене, этот ордер будет исполнен. То есть видим, buy market. Если мы нажимаем, то мы по этой цене купили сразу, по рыночной. По рыночной, либо же у ближайших лимитных, ну, лимитников. Если мы используем лимитный ордер, то есть вот эту группу, и мы активируем, допустим, мы хотим купить, включаете автобай, выбираете на ценовой шкале какую цену, Тест, тест, тест, тест, тест, тест. возобновили трансляцию по максимум. Так, на чем мы там остановились? -то? А, мы уже подходим к сложным диаграмм, да? Так, звуки все. Тогда не буду задерживать, продолжим. Такое напряжение, скачок и все. А компьютеры к этому чувствительны. Так. Окно ордеров. Вот оно у нас. Мы там с Евриком возились, да. Так, как раз пока перезапускался ПК. Ордера стоят на том же месте. И продолжим. Итак, смотрите нюанс, на чем косяки бывают у трейдеров, да и в целом у самого тоже. Если мы используем ручной тип торговли, то есть все ордера мы устанавливаем самостоятельно, не автоматически, не полуавтоматы, то есть профит, стоп-лосс. Если сработал профит, да, вот пришел рынок на продажу, этот э, лимитный ордер у него... А в отличие от рыночного приоритета цена то есть неважно когда она будет э, не будет он активируется только когда рынок будет 158 это его и плюс и минус то есть если там чуть-чуть партиков не дойдет рынок до этой цены он так и останется висеть в системе в ну, но пока по условию там в конце торгового дня его не, не удалят из э, списка или же допустим там GTC режим будет стоять до отмены также ну вот в этом плюс в том что цена то есть если исполнение приказов рыночного может быть не похуже цене то есть в целом как бы вы когда открываете sell-market, например вас исполняют как минимум хотя бы по ближайшим дам они могут быть на соседнем чике, то есть ну рядом а может быть через пару долларов там. зависит от насколько глубина рынка в том-то и это и есть как бы глубина рынка. Если рынок очень такой, есть вакуумы, пробелы по ценам, то вы можете Buy нажать, а вас, например, вы здесь нажимаете Buy market, а вас исполняют по 16-12, потому что ближайший продавец только здесь находится. До, до этого до этой цены, цены, допустим, вообще ни одного продавца не было. Это как бы получится гэп. Вы, вы зашли здесь, а вас исполнили тут. Это по рынку. А лимитный вход, если вы позицию, используя лимитник, то там идет как бы уклон, удар на то, что по этой цене исполнить приказ. То есть непосредственно 158. То есть брокер обязан именно по этой цене вас открыть. А рыночный ордер, он может с проскальзыванием открыться. И это касается также и 100 приказов стоп приказ стоп ордер он ну применяется как лимитный то есть он ждет своей а, цены и когда рынок приходит на цену 18.99, он э, запускается как рыночный. Соответственно, э, вы замечали, что стопы бывает протягивают, либо там разбрасывают в трех-четырех тиках, то есть проскальзывание может там, немножко хуже исполнить. Или же если вообще просто висят серваки, то могут исполнить еще хуже. То есть по печальной нет, потому что у 100 приказов, Запускается он, активируется как рыночный, то есть превращается в рыночный. Хотя он ждет цену, ну, то есть запуск, триггер. Итак, а в чем косяки трейдеров, какие могут быть вот эти вот маленькие недочеты, которые лучше сразу же запомнить и избегать их. У вас а, открыта позиция, вы поставили стоп, ограничение риска и ограничение прибыли. Поэтому я не использую профиты, потому что ограничения прибыли, тут, тут все сказано, как бы, рынок может и дальше падать, то есть я стараюсь сопровождать, у терминала постоянно нахожусь и ситуацию мониторив на предмет изменения тенденции непосредственно постоянно. То есть сразу ставить профит, еще может, допустим, неделю падать рынок, а вы сразу же здесь вышли. Ну, это как бы, ну, решать каждому, но в целом, как бы, я так как... С первых дней начал без профита, так и вот стопы использую, но профит стараюсь в редких случаях, когда, допустим, есть э, техническое закрытие, это когда внутри торговой сессии часть контрактов нужно 100% закрыть, это как бы по стратегии, э, для, ну, для амортизации, для постоянного пополнения эквити, то есть в любом случае есть какие-то убыточные сделки, которые нужно амортизировать. И... Часть, допустим, она остается на следующий день или на ночь. Вот, Соответственно, ну, нюансы. Да, в чем косяки? Если вы уехали от терминала, оставили вот так вот позицию, как сейчас она есть, да, то при профите все хорошо. То есть будет закрыта позиция на продажу, но будет активен, то есть висеть лимитный ордер вот этот на закрытие позиции. Соответственно, на следующий день, допустим, ситуация поменялась, вас, исполнили, вас активировали эти, этот ордер-приказ, и у вас висит какая-то непонятная позиция, которую вы даже не открывали. Приезжаете, включать терминал, там очень большой минус. Соответственно, очень внимательно следите, и даже если вы уехали от терминала, вернулись, перепроверьте все ордера, есть ли какие-то активные, либо нет. Слева внизу – working orders, это рабочие ордера, те, которые в рынке, ну, то есть работают здесь лимиты стопы которые выставлены то есть он значит они работают если вы закончили торговлю я себе выработал привычку два раза cancel all, перепроверяю чтобы все отложки были э, сняты и если я точно знаю что позиции не открыты, то еще контрольный 3 если система ничего не говорит, значит все все отменилось потому что на, у любого трейдера, наверное, бывали такие случаи, когда болтается уже какой-то ордер, забыли про него, и а, на следующий день какой-то такой сюрприз позитивный, либо же сюрприз негативный. Так, а, значит, снизу у нас еще есть трейды. Это то, что открыто sell market, 20 контрактов и Cancel Orders. Это если ордера были отменены. Как отменить ордер? Вы наводите на ярлычок цены. Допустим, я хочу отменить профит. Нажимаю правую клавишу и появляется cancel order. Отменить ордер. Вы говорите cancel by limit и он будет отменен. В этот момент идет отправка. Вот сейчас как раз будет закрываться БУ. На бирже фиксируется, что вы отменяйте приказ, и он, соответственно, не будет уже, вот, нет ни одного приказа. Видите, если бы я не отменял профит, он бы так и остался висеть, как бы активным. И если бы рынок пришел, то у нас как бы было открытие позиции на покупку, и мы бы даже про это не знали. Вот таким образом вручную работаем на рынке. Это мы зашли по, по рынку, да, sell market. То есть, если вы хотите купить, нажимайте «Buy Market». Также рекомендую более сложные части. Это сложные ордера. Вы видите справа такие надписи «Stop Loss», «Profit» серого цвета. Если они серые, значит они не активны. Здесь мы настраиваем уже для каждого ордера сложные процессы. То есть, допустим, стоп-лосс автоматический. Нажимаете прямо на это серое поле и появляется настройка. Здесь она везде одинаковая. То есть, если вы настроите только здесь, то там она не будет активна. Вы должны настроить для каждого ордера, для каждого соответственно. Итак, в первую очередь state of значит он неактивный. Включаем он, будет теперь активный. Далее, в каких какими параметрами замеряется профит и стоп лосс юнит. Я всегда использую пипс. То есть это высота ну, в тиках, через сколько тиков стоп лосс либо трейлинг через сколько тиков срабатывает, можно работать, прайс процентном соотношении либо же просто в кэше если у вас допустим задача только поставить автоматический стоп лосс допустим чтобы он не превышал там 200 долларов убыток вы ставите кэш ставите 200, 200 долларов ограничения стоп лосс значит на пипсах стоп лосс это означает что если будет открыта э, сделка то автоматически от точки входа будет выставлен стоп приказ на 10 тиков. take profit Одновременно выставляется вот эти 10, 10, 10, через 10 тиков стоп-лосс и автоматически сразу же ставится через 150 тиков take-profit, закрытие позиций по take-profit. Трейдинг-стоп, через сколько двигается э, движение рынка, подтягивает за собой стоп-лосс. Э, и трейдинг стоп таргет вы выставляете, на, когда он останавливается. То есть, если рынок будет постоянно двигаться и подтягивать стоп-лосс чтобы он на каком-то уровне остановился. Вы здесь указываете через сколько тиков он должен просто остановиться. Я ставлю обычно, э, ну для еврика можно ставить чуть побольше, 20 и всегда один тик, то есть плюс один тик. Далее условия cancel all when, то есть э, у сложного ордера э, приоритет, ну, как бы преимущество в том, что э, когда у вас работает стоп лосс, да, у вас или профит. То остальные все ордера будут отменены. То есть, вот сейчас давайте лучше продемонстрируем. Видите, они подсвечиваются. И здесь указаны параметры, сколько вы чего наставили. -то, то есть четыре параметра, и cancel all when стоп loss take profit. То есть отменить все, когда стоп лосс либо take profit будет сработать Нажимаем apply. Тоже условие добавляется. И теперь давайте мы поставим лимит на на шорт да, вход допустим мы ставим на э, 15,97 целый лимит 20 контрактов ставим и теперь видите сколько там всяких параметров это все параметры которые вы указали здесь сразу же идут в линию вы, указаны чтобы вы могли там сориентироваться либо быстро э, сообразить где какой ордер вы, вы выставили так как это отложенный ордер, он не активный сейчас, он, ну, как, как отложенный, он активный. Но мы сейчас не в рынке, у нас нет позиции открытой. То же самое автобай включаем он. Можем повторить, но не всегда не всегда будет э, схожи параметры на покупку и на продажу. Некоторые рынки настолько очень ощутимо разные на по движениям на шорте и на бай, что иногда вот трейдинг-стоп, допустим, на покупку можно поменьше поставить, потому что покупки всегда сложнее идут здесь один ну пускай будет то же самое все видите для этого для лимитных ордеров мы, мы активировали очень важно если вы к примеру хотите отключить эти функции вот здесь две кнопочки он off и все активировали все сложные приказы то есть байм market сейчас поставим 20 пускай будет там 5 Итак, теперь простые ордера по рынку, либо же лимитным. Мы добавили очень много условий. Очень много условий. Значит, смотрите, что такое стандартный лимит. Вот эти автобай немножко мы доработали. Обычно в терминалах идет цел лимит, buy лимит. Вы выставляете приказ, и потом э, очень часто трейдеры путают. Допустим, если вы хотите выставить лимитный ордер, то sell лимит нужно ставить э, выше текущей рыночной. Вот сейчас 15.94, целый лимит нужно ставить отложенным ордером выше. Если вы, допустим, перепутали тип ордера, и, к примеру, выбрали э, sell limit, оставите его здесь, да, там, или в какое-то другое. В, э, там на покупку то же самое. Байлимит нужно ставить ниже рыночной цены. То есть вот здесь у нас должен ставить байлимит. Чтобы он был активный, и все. И как бы это было по типу ордера соответствующих. Если, к примеру, продемонстрировать, то у нас. Давайте этот меню сейчас. все отменили целый мид я сейчас включился лиит то есть это режим стандартный который как бы идет по как бы, биржевым стандартам но они неудобные я сам лично частенько на эти грабли попадался спешите либо же там как какая-то ситуация активная на рынке вы не заметили не тот ордер выбрали и значит если нам нужно на целый лимит мы 1609 целый лимит ведь он остается как бы Отложенным. Если мы сэллимит, клад с ним ниже рынка, то э, он исполняется сразу же как по рынку. То есть вот. И вот такое условие. Соответственно, из-за этого очень косяки идут. Э, у вас открыта покупка, и вы вместо профита выставляете не тот ордер, у вас просто покупка закрывается сразу. Это, ну, это еще такой божеский косяк. А можно вместо, допустим того, чтобы закрыть, вы до открываете еще убыточную сделку или не в ту сторону. Ну, в общем, и это очень вызывает небольшую э, путаницу и неприятности. То есть можно неплохо было заработать, но вы не тот ордер выбрали. Допустим, закрыли хорошую сделку просто на ровном месте. Соответственно, если э, не усложнять это все для торговли, а это и так, в принципе, непростой простой бизнес. Автобай автосел автоматически понимает, где вы что ставите. То есть, если вы ставите автобайт выше рынка, то будет выбран именно режим байстоп. И у вас такого косяка не будет, как вот только что показал. Если же вы убираете автосел, то же самое, видите, автол-стоп. То есть целый лимит sell limit видите если выше рынка система сама выбирает что это sell limit если ниже рынка соответственно sell stop то есть нужно помнить что в, в зависимости от того выше рынка либо ниже рынка вы ставите отложку в обыч, ну, обычно в терминалах э, не тот выбрали не там поставили и все вы хотите ну, допустим, на пробитие зайти на покупку допустим вот вы хотите давайте эту гадость закрою Все, ничего у нас активного нет. На, на пробить, да, вот будет пробивать максимум, вы хотите, чтобы вас взяли на покупку. Система выбирает байстоп. Если же без режима автобайвта selт, и вы не тот ордер выбрали. Не байстоп, а был лимит, то сразу же вам этот ордер ушел бы на открытие. И это, ну, зачем эти нюансы, если их можно просто небольшими доработками убрать? И стакан тоже. Видите, у нас стакан идет как? Текущая выше цены ниже цены да колонка по биржевым стандартам ко, э, стакан должен выглядеть вот так вот колонка ниже беды и колонка вот справа выше то есть помните да в, во всех э, терминалах именно вот таким образом идет э, стакан тут идут у нас победу здесь пласку по да соответственно Просто мы сместили эту колонку сюда влево. Зачем вот этот нюанс? И то же самое, в принципе, анализируется. Точно так же, только более удобно, компактно и все по делу. Обратите внимание, забыл сказать, что когда вы работаете в окне ордеров, у вас при открытии шарта следующие бары будут краситься в красный цвет. Если мы, допустим, сейчас включим сложные ордера, давайте я нажму «Buy Market», поменьше немножко возьмем, 10 и нажимаем buy market мы отправляем по рынку открыть позицию со сложными настройками да то есть со сложными приказами вот они итак значит в чем преимущество сложных приказов первое вы можете настроить тот же профи тоже стоп лосс автоматически если у вас по системе торговой Стоп-лосс, допустим, обычно не превышая 5-10 тиков. То есть вы в каждую сделку одно и то же делаете. Вы можете это сделать, чтобы система сразу ставила стоп-лосс. Преимущество в чем? Если, допустим, у вас работал профит и в рынке нет активных ордеров, то стоп-лосс автоматически будет отменен и вот таких нюансов, когда просто висит в системе какой-то фактивный лимитник потом вызов, потом он активирует открытие позиции болтается какая-то непонятная сделка этого вы в принципе про это забудете значит если у вас стоит стоп лосс автоматически выставляется на то есть если вы здесь купили 20 тиков, считают чуть ниже и выставляется стоп приказ одним одним контрактом то есть одним ордером не двумя не на три развивается именно вот здесь контрактов купили здесь контрактов стоп лосс далее у нас идет трейлинг то есть если к примеру 5 стоит условия через пять тиков рынок должен передвигнуть стоп лосс плавающий стоп лосс это означает что вы выставляете условия через сколько тиков движения рынка вот если через рынок на 10 тиков двинется, двигается и э, стоп-лосс и вы тормозите с э, таргет это когда остановить этот плавать то есть стоп-лосс может за, за рынком постоянно плыть плыть плыть и в принципе это неплохо да подумайте вы э, я в основном использую эту функцию для переводов в БУ и все то есть плавающий стоп-лосс не всегда хорошо если вы у терминала находитесь то лучше самостоятельно следить когда этот стоп-лосс двигать Значит, когда у вас плавающий, он может, просто маленькую коррекцию какую-то сейчас на рынке пройдет, вы бы просто так не закрывали эту сделку. А эта система, она просто двигает стоп-лосс за рынком через каждый там сколько тика вы укажете. И просто рано, очень рано закрывается позиция. Очень часто очень... Можно еще держать, но в целом автомат... Он не понимает этого он просто двигает по условию стоп ордер поэтому эту функцию ну, можно использовать но по опыту скажу что если вы находитесь в терминала то есть следите за рынком то лучше ручками делать. то есть автомат использую только для выставления автоматического стоп лосса и переводовал был все то есть профит я не использую то есть закрывая позицию частями по ситуации и да, то есть вот один такой лайфхак как бы ну из советов если вы только начинаете то обязательно начинаете сначала ручную работать не привыкайте к автоматам потому что потом будет очень как бы тяжело э, если допустим не будет автоматического приказа то вы даже не будете понимать что делать то есть сначала работайте только вот с простыми, обычными лимитниками и рыночными ордерами. Итак, допустим, мне это надоело, все, я хочу эту позицию закрыть. All trade out, trade out, cancel all. Это кнопки аварийного. Допустим, отложенные ордера можно просто cancel all, они отмен... будут отменены, а позиция останется открытой. Trade out – это выйти, то есть trade out, закрыть среда пол все закрыть все все все все все так и я их отменил сейчас мы их вернем обратно trigger buttons это уже как бы доработаны еще две сложные можно даже сказать стратегии весь это цел триггер by trigger то есть это еще более сложные условия ордеров с наличием триггера. Итак, давайте сейчас мы возьмем нефть. Лимитка висит, и нас не взяли. Окей. Отменяем. И вот у нас стал триггер. Здесь видите те же самые условия, только у триггера еще можно менять action, то есть его активность. стоп limit, trade out, либо же cancel. Все может дополнять три дополнительные функции. Пускай будет сейчас еще stop limit. Опять же в пипсах, стоп loss. Take profit если вы хотите к примеру выставить это сал триггер на 7 давайте поставим серии без take profit а пускай будет 10 даже 20 21 так sell триггер и так что происходит вы на самой шкале ставите ой подожди подожди подожди подождите. сейчас он сейчас как лимитка работает допустим cancel all режим это просто как лимитка работает ставим триггер прайс Видите, вот триггер прайс это означает когда рынок достигнет этой цены триггер прайс вот мы поставили и появляется вторая линия order price Видите? то есть триггер э, price это как э, точка запуска то есть когда придет рынок на 73 43, этот ордер будет выставлен то есть выставлен ордер на эту цену лимит ордер Понимаете, да? Если, к примеру, вы не хотите, пока рынок не придет сюда, вы просто не хотите, допустим, особо афишировать отложенную заявку, то пока не сработает вот этот ордер, вот этот не будет выставлен. Он ждет триггера. Вот это есть триггер. Первая цена – это триггер. Обычно как? Если, к примеру, я хочу здесь лимитку поставить, пускай рынок хотя бы сюда придет, правильно? 73.27. Вот если сюда рынок уже пришел, то выставится сюда сразу же заявка. By limit, к примеру. Таким образом, можно немножко как бы э, не светить так особо в свое в свою намерение, там, к примеру, зашортить, и оно будет запущено только если сюда, в принципе, сюда цена придет. Обычно недалеко от открытия выставляется сразу же размещение ордера лимитного. То есть, если рынок сюда пришел, окей, тогда появится лимитка. Не пришел, окей, нет лимитки. Итак, также здесь есть трейдаут и стоп лимит режима В целом, это вот для этого они существуют. Дополнительные, опять же, дополнительные условия усложняют ордер в целом. Не забывайте, что когда у вас срабатывает ордер более сложный Допустим, автосел мы сейчас поставим сюда. Потом автобай. То есть, видите, я сложные заявки сейчас ставлю. Сложные ордера. Сложные. Там активная функция 159 бай нет. Когда, допустим, будет запущен вот этот ордер, будет выставлен стоп-лосс тэк профит через 150 тиков и соответственно при запуске вот этого ордера лимитного если там на 10 контрактов то в целом как бы стоп лосс и профит именно на нас такой же лотаж ставить к примеру вы хотите вот у вас открыта позиция с такими вот сложными ордерами если вы поменяете в 10 к примеру вы хотите часть закрыть да? у вас 10 на продажу контрактов висит вы хотите сейчас закрыть вы выбираете, опять же, здесь три контракта. Вы хотите три закрыть, и 7 оставить. Нажимаете, допустим, Buy Market, если у это шорт открыт. Соответственно, автоматом поменяется количество контрактов и на стопе, и на профите на 7. То есть оно будет из 10 будет сменено на 7, так как три контракта уже ушло. Когда вы работаете ручками, то есть без вот этих сложных полуавтоматов то. При такой ситуации вам нужно вручную отменить профит и стоп-лосс, поменять значение лимитника на 7, выставить их обратно. То есть такой процесс делается. Это несложно. Это делается там даже минуту не пройдет, вы это все сделаете. Но не забывайте про то, что если вы часть закрыли, то потом вы ручками меняете стоп-лосс количество контрактов. Если у вас, допустим, висит стоп-лосс на 10 контрактов а в рынке всего 7 то соответственно будет 7 закрыта и 3 открыто по уже ордеру как бы на покупку да. так что еще значит а вот здесь lines если, к примеру, у вас много модулей открыто, и вы хотите какую-то сетку уровней перенести на окно ордеров, вы заходите в Lines. Ну, давайте, к примеру, в мы сейчас сделаем вот как. Немножко вот так вот. И еще, кстати, тоже небольшая подсказка. Если, допустим, у вас стоят ордера стоят, вы просто сопровождаете позицию. По сути, вам вот эти кнопки не нужны. Чтобы не было какие-то там, особенно если есть какие-то, Товарищи, которые просто им интересно посмотреть что вы делаете или же самостоятельно просто вы можете скрыть эту панель чтобы никто не не классов по ним не менял либо же не запускал какие-то процессы и с кнопочек теперь нету висят только ордера и собственно котировка со стаканом и мы возьмем допустим Еврик сейчас небольшие такие поддержки у нас есть агрессорам. Мы сейчас их выставляем. И теперь нам надо эти линии перенести на на квандиров. Допустим, у нас сопротивление будет здесь. Вот эти три линии. Чтобы не укладывать то же самое у вы просто lines. И если это еврик, то, соответственно, модули, которые открыты с евриком, они видны там в списке. И вот эти линии уже перенеслись. Видите, вот 1595, 15, они стоят значение D возле каждого ордера, либо же линии, означает, что висеть она будет в системе не более дня. Потом она будет просто удалена то же самое здесь видите, или нет. ну в целом они и не нужны такая в окне ордеров там 30 суток зачем засорять самую э, диапазон просто будут отмены это в принципе нормально этого хватает вполне чтобы и работать и эти уровни все равно в сетке будете постоянно переносить не все далее в окне ордеров еще есть возможность арбитража запустить в целом как бы система дает возможность, вот здесь вы запускаете арбитраж, ставите второй инструмент, вот здесь появляется второе боли. Допустим, не еврик, ой. Желательно, конечно, чтобы позиция не висела какая-то открытая на еврике. И тоже ставите контракт, и тогда уже открываете позицию по арбитражу. Здесь э, все, в принципе, будет то же самое, что и с одной сделкой, только будет дублироваться информация по фунту, какие ситуации. Давайте попробуем еврик. Э, не еврик, какой-то другой инструмент, сейчас я его включу. Вот, я отключил арбитраж, то есть это дополнение к, к нордеров для ну, стат-арбитража, то есть в целом как бы заточен под статистический арбитраж. Можно и для другого арбитража, но, допустим, баскет не подойдет, потому что ну, там целую корзину нужно формировать, профильчик. А вот стадо арбитраж именно вот арбитражные пары, здесь как бы все для этого есть. И даже более. Скажу, что терминалов под такой статус-арбитраж практически нет. Мы делали все самостоятельно. Так, сейчас, допустим... Ну вот я включил нефть и сели бренд, две, две нефтянки. Ну просто, чтобы вы увидели, как идет два графика, соответственно. Так, это у нас отменяем все ордера. Соответственно, тот, который в верхнем поле, это базовый. Он у нас подсвечен белым цветом. А second chart э, можно тоже цвет поменять. Ну желательно, чтобы у них разные были тенки. Итак, если, ну, допустим, мы возьмем на арбитраже, надо в чистую открывать. Либо sell market, либо же buy market без сложных настроек. Да, для примера пускай будет sell market. Итак, запускается вторая, на втором инструменте обратная сделка. Сразу автоматом. Ну, Здесь отлично, что эквивалентно тоже 5 контрактов бывает противовес э, другая количество контрактов может открыться многое там чего э, учитывается в этом плане и видите идет отдельно по каждой сделке то есть они как это как отдельные сделки но вот здесь идет статистика по одной допустим у нас э, бренд плюс 4 дика на cl минус 6 ну и здесь идет ну, грубо говоря бухгалтерия там, а по отдельности каждая прибыль либо же убыток суммарная то есть видите сразу автоматом две сделки но вы открываете сделку на базисе если мы допустим на шорт на втором открывается покупка далее дальше то же самое вы работаете можете допустим закрыть отдельно бренд или же сель то есть это отдельно ну, отдельные сделки на самом деле просто для статарбитража нужна вот такая сцепка чтобы все было четко и по, по, по стратегии Uh, нюансы здесь не их немного просто на стат арбитраже нужно немножко подучиться К минимум хотя бы статистика должна быть это арбитраж есть еще option desk сейчас я вам покажу его. dance много не расскажу потому что с опционами uh, не мастер я и вот так выглядит общем деск это у нас. Ну, собственно, открытый интерес, last price. А тут у нас окно ордеров. Ну, в принципе, ничем особо новым не удивить, не удивить вас. Так, ну и в Open Position. Здесь идет таблица сделок. Поэтому те, кто опциончики, они, в принципе, тут уже разобрались, и даже с помощью них. В принципе, тут все и дорабатывается. По тем задачам, которые нужно добавить. Поэтому здесь я буквально вот могу только продемонстрировать. Путы Call of в общем, здесь вся инфа. И опять же, по инструментам. Более детально на форуме поддержки компании Wolfix. Вы можете там вопрос задать: как, что, куда, зачем получить э, исчеп, исчерпывающий ответ или же ссылочку на ответ или же видео на ответ. Ну, в общем, там и еще просьба: все, кто смотрит, особенно клиенты, если вы видите, что в программе какой-то баг, глюк, э, какой-то сбой, вы это видите, не оттягивайте, просто возьмите скриншот, сделайте и сразу же отправьте в техподдержку вот на форум. Чем оперативнее вы будете это делать, тем качественнее и стабильнее будет работать платформа. Если вы заметили, не нужно думать, что там кто-то другой об этом сообщит. Сразу же просто скриншот сделали, текст вот заметил такую ерунду или сбой там, какой нибудь несоответствие какое-то, либо же там опаздывает что-то, котировка. То есть не стесняйтесь, все это будет исправлено и таким образом все вместе мы будем держать стабильной постоянно тьфу И в боевой боевом режиме программу так здесь у нас идет statement там вся все сделки бухгалтерии и так далее это история сделок и стримут то есть можно на графике их смотреть и добавить ограничения и здесь уже вы двигаете ну вот ограничители так арбитраж отключаю в общем полтаются две сделки и так вот у нас лимитники со сложными настройками когда допустим вы хотите зайти в рынок тремя лимитниками да вы ставите со сложными настройками причем я предупреждаю что очень будет так непросто во всем разобраться допустим вот у вас стоит один лимитник с настройками второй лимитник с настройками четвертый лимитник с настройками все один уже ушел так, 4 лимитника. И у каждого свой стоп лосс свой профит, трейлинги. То есть э, какой, к какому ордеру относится, можно запутаться. То есть, э, когда они будут все открыты, здесь будут еще 4 стопа стоять. Ну, в целом, как бы я, допустим, рассчитываю, как средневзвешенную позицию открытую и средневзвешенный стоп не находится. А к какому из этих ордеров он относится? То есть, я на это все наблюдаю, как одна сделка. Просто таймса зайти еще вкуснее, то есть, ну, подороже. -по -по -по Когда вы отменяете один ордер, ну, если вы, к примеру, сняли какое-то количество по рынку, там все равно автоматом будет меняться цифра. Так, вот у нас в рынке 10 контрактов выставлен стоп лосс, вот он. И, если ошибаюсь, там у нас Профит, аж чистый пситик. вон он. Громадный такой. Uh. Другое количество ордеров. Смотрите, стакан настраивается в каждом модуле отдельно. Я могу здесь поставить, допустим, self и вот такие будут данные идти Стакан тоже настраивается, и по стакану мы сегодня уже, наверное, не успеем. И так, в принципе, немножко перебольше пере нужного, ну и поздновато уже. Ну, обещаю, что в ближайшие открытые вебинары мы рассмотрим детально стакан, как, что, куда настраивать. В целом, если будут неплохие отзывы об этом вебинаре, то постараемся пораньше его запустить по стакану отдельного вебинар, чтобы вы понимали, как лучше его настроить и э, с какими э, настройками лучше работать. В завершение. Э, сложный, вот от, от себя просто вот э, совет... Если вы только начинаете или даже уже торгуете, сложные ордера не всегда есть хорошо. Сложные ордера не всегда эффективно вам закроют позицию, но ну, в плане плавающий стоп-лосс. Если, к примеру, в, очень часто трейдеры думают, что если включить плавающий стоп-лосс, то он будет, если рынок прошел 10 тиков, он подвинется на 3. Еще 10, он еще на 3 подвинулся. В целом, если вам нужно от терминала отойти и вы хотите немножко все-таки прибыли э, забрать, то это еще куда не шло, то есть в целом либо ничего, либо хотя бы так, то есть, но он двигается и он двигается просто автоматически. Даже небольшая коррекция просто может его немножко забрать и все, позиция будет закрыта. А вручную, естественно, когда вы лично присутствуете при сделке, мониторите ситуацию и при каких-то изменениях тенденции вы тогда уже закрываете позицию, то КПД такого действия намного больше в эквиваленте долларов автоматы ну вот это нужно либо не сидеть у терминала чтобы автомат открывал позиции то есть в целом я не использую весь набор э, примочек то есть это не всегда удобно и не всегда хорошо Но в целом как бы это надо кому у кого какие условия по торговле если к примеру э, такие автоматические стоп лоссы профиты очень будут полезны тем кто скальпит очень много сделок открывает быстрых сделок когда просто время тратить на выставление одного ордера второго потом поменять это для скальпера просто мука и э, ну, лишние действия да? для него подходят э, сложная игра для позиционного трейдера, либо если вы ну, торгуете с достаточно большим горизонтом, то раз там, в месяц поменять какой-то ордер, это будет, в принципе, не, несложно. А, следующее. Еще такой момент. Обязательно скачайте приложение WallFix на всех доступных операционных системах, смартфонах. И настройте там пуш-уведомления э, о изменениях ордеров сделок э, или же алертов по прайсу, объему. Если, к примеру, вы отошли от терминала, у вас сработал первый профит, вы об этом узнаете через приложу. Также там можно настраивать небольшие ну, пока делать можно изменения, следить за сделками и алертами по разным инструментам. Опять же, вы это все настраиваете тут в терминале. А на, пуш, а на приложение уже приходит уведомляшки. Я думаю, что постепенно будет развиваться смарт-приложения, и там будет больше функционала. Пока вот так, уже хорошо. Какие-то изменения с ордерами, либо же там по сделкам можно сразу же получить D5 отбой. Вот видите, стакан здесь такой. Я сейчас... Кроеврик на кластер по Да, еще только маленький лапхак в принципе поможет уже тем кто пользуется волшек и для это маленькая такое доработка удобства откройте market watch то есть я думаю многие сталкивались с, с таким моментом когда мониторите рынок и постепенно котировка уходит в правую сторону и это нужно подвинуть котировку вы нажимаете здесь зеленую стрелочку и, соответственно, э стаканы, график стараются оставаться всегда в рабочем поле видимыми. Как только вы подвинете график, эта функция технически снимается, лап -лап, и уже не, не зеленая. Поэтому те модули, которые вы просто смотрите, но не меняете там ничего, нажали зеленую кнопку, и он будет держаться всегда в видимой части. Следующий этап, э заходим в Setup и Global Options. Э здесь есть функция... Э ой, не тут. Где ее принесли, что ли? А, вот он. Заходите в сетапе в прайс price color. прайс это ярлык вот этот. Настройки этого ярлыка. И write маржа в пикселях. Вы ставите, то есть, чтобы стакан всегда держался от правого края на какое-то количество пикселей. Не впритык. То есть вы регулируете. Можно поставить 100 допустим и стакан будет э, не далее, чем 100. Вот видите, уже подвинулся. Допустим, вы хотите подвинуть, зеленую кнопочку нажимаете, он держится не, не ближе, чем 100. То есть иногда это удобно. У меня, к примеру, э, линии подпис... я подписываю линии все, и э, когда стакан их перекрывает, там просто путаница с информацией. Ставите, допустим, 100 пикселей зазор до правого края, у вас тут надписи по линиям идут, вы их легко читаете. Это просто мелочи как бы, для комфорта. Uh, uh, сложные ордера из... Вот то, что можно юзать, это вот непосредственно автоматический стоп и перевод без убыток. То, что просто действительно бытовой, бытовая мелочь, которую можно и ручками сделать, но э, почему бы и нет. Если вы открываете одну сделку в день или вы же одну в неделю, то вот эти все сложности вам ни к чему. Просто отключайте. ой, не так, лучше вот так вот сделать. И используйте просто обычные рыночные лимитные ордера, и будет вам счастье. Если вы гипер-активный скальпер, тогда эти вещи будут вам в помощь. Как бы простота, либо же краткость и страталанта, есть такая народная мудрость. В принципе, чем сложнее, навороченнее кучу условий к ордеру, тем... Вероятность запутаться, либо накосячить очень высокая. Хоть она автоматически все делает, но всегда будьте осторожны. Так, ну на сегодня все. Со стаканом более детально мы уже разберемся на следующем открытом вебинаре. Подписывайтесь на YouTube-канал, и, в принципе, вы не пропустите точно его, так как все открытые вебинары мы на YouTube-канале проводим. Если вы подписаны на информационную рассылку, то, соответственно, даже если вы год назад подписались на рассылку, вам придет приглашение на такой вебинар. Будут вопросы, пишите завтра в Skype, либо на почту в Education, Постарайтесь как можно раньше ответить на письма. И вот Street онлайн в пятницу в 20.00. Всех приглашаю. Хорошего вечера, до встречи, до свидания, пока.